Интересное место, кстати говоря. Куда я могу уплыть плывя назад? Недалеко, по идее. мне, скорее всего, здесь какая-то щель светится. Офигеть. Просто офигеть, какая атмосферная игра. Как я уже говорил, меня настораживает, что... Мы все время движемся куда-то вниз. Все глубже и глубже. Это все страшнее и страшнее. Такое ощущение, что я сломаюсь так К чертям Что тут можно сделать? Скорее всего, где-нибудь есть рычаг серьезно я не понимаю а точно я же могу вот так сделать естественно Так, какой-то аквариум тут, что-то разбитое. Ох. это такое ладно еще раз я так понимаю нужно что-то где-то еще включить чтобы мне открылась эта дверь я скорее всего опять полечу в этом субмаринке этой Дальше. Так а что это за контейнеры? И что это за лес? а я прыгнуть не могу чё за дела что тут что тут есть еще Там ключ проволока я понял понимаю он не прыгает вот вот вот я столкнулся с проблемой он не хотел прыгать хорошо теперь запрыгнул отлично Нет, ты не путаешь, это они же. Как далеко? Мне надо было зайти. Что это было? Мне не понравилось то, что я увидел, какая-то плавучая штука. хочу ни с какими плавающими штуками связываться так тут выключалка что тут еще есть Надеюсь, все будет окей. Okay. Но раз нам показали какую-то страшную плавающую штуку, то наверняка она будет нас атаковать. Сто процентов. Это как те чуваки в масках, которые были в начале. Они же не остали, в принципе. Ни до какого момента. Так, отлично. Как я чуденько прыгаю. Блятик какой, не панишься. Это что за русалка такая? Я не хочу, чтобы меня это трогало. Прысь. Ребята, это несерьезно, блин. Так. Какой-то берег. Какая стрёмная фигня происходит, честное слово. припове этой игры, наверное, ну, я не знаю, она так, такая же криповая, как и Лимба. Открывайся.